Всем привет! Давненько я не снимала, сейчас очень интересная информация с других каналов, с миру по нитке. Картина мира, как устроен тот свет, который мы не видим. Вообще было время, когда у людей был дикий голод по информации, был дефицит информации. Когда интересную книжку давали на очень короткий срок, и ее дети читали иногда под одеялом или на уроках. Это рассказы из тех эпох, вот период бабушки про бабушки. А сейчас информация столько, что просто информационное обжорство разрешено. Это отлично. Это отлично все-таки. Километры видео, километры. И я считаю переводчики на короткий язык и художники, которые нарисуют в понятной таблице сейчас очень и очень актуальны. То есть, хотя я не говорю ничего нового, но я просумировала то, что говорят э, ченнелеры, И, может быть, у кого-то не было времени смотреть часы, буквально часы этих роликов. Если я где-то ошибаюсь, если э, есть смещение, неточности или еще какая-то информация на эту тему, пишите в комментариях, обсудим. Итак, как состоит наш мир? Есть материальный мир и нематериальный. Но кто бы мог подумать, что в материальный мир входит 59 уровней плотности. 59. Целых 59. Я так поняла, что плазмоиды, это тоже воплощение. То есть поправляйте меня, если я где-то ошиблась. Между материальным и нематериальным миром находится астрал. В астрал попадают абсолютно все души во время сна, оставляя лишь эфирные нити для того, чтобы вернуться в тело обратно. Нематериальный мир состоит из 24 уровней вибрации, и здесь самый большой вопрос начинается. Раньше было непонятно, что такое материя, откровенно, а теперь непонятно, что такое нематерия, потому что уровни вибрации подразумевают колебания, да, ну вибрации. А как это там ничего нету, как это нету физики, как это представить себе можно. И эти два мира четко разделяются материальный и нематериальный тонкой гранью астрала. У астрала есть уровни, вокруг каждой планеты астрал будет разным. У нас вокруг Земли семичакровая система, и астрал имеет семь этажей. Очень интересно, да? И сейчас трудно себе представить, но в материальный мир входят и, входят и души, которые сейчас не в физическом теле, но они все равно воплощены, ну, как я поняла. То есть, если я что-то говорю не поняла неправильно, обязательно пишите в комментариях, переснимем и обсудим подробнее. Но привидения и другие сущности, которых нету сейчас в трехмерном мире, они, тем не менее, существуют именно в материальном. Удивительно, да. А мы находимся в этой градации из 59 уровней э, на третьем уровне. Вероятно, можно э, дальше предположить, что существует также второй уровень плоский, первый уровень линейный. Что касается четвертого-пятого измерений, которые нам обещают при переходе, э, говорят, что э, плотность третьего измерения, она тоже останется. То есть это будут физические тела, похожие на, на, на те, в которых мы сейчас. Только будут другие возможности действовать с помощью воображения. Говоря про духовный, говоря про нематериальный мир, он различается по уровням. Интересно то, что Эммануил Сведенбург Автор, который писал про эти миры, он четко разделял Царствие Духовное и Царствие Небесное. И мне было непонятно, почему такое четкое разделение, а может быть, это как раз грань между плотными и между материей и нематерией. В, не, в мире не материи, это мир невоплощенных духов. Я так понимаю, представить наше пространство и. Что-то из этого мира будет, может быть, сложно. То есть, если нету материи, то что там есть? Пустота это тоже что-то, что характеризуется материей, где она есть и где нету, да. В этом мире идет разделение по уровням: с 1 по шестой демоны. И э, с информацией из Ченнелингов, что на шестом находится Люцифер, владыка демонов. С 7 по 8 духи природы, они иногда воплощаются в материи, но именно духами природы, не в, плотный, не в плотных измерениях. С, с 9 по 16 идут разные духи, которые воплощаются в разных значениях. и У них цели воплощения отличаются, как я бы это сравнила с профессиями. То есть наши профессии решают не только задачи добычи ресурсов. И с 17 по 24 это уровень высших существ, тех, кого мы называем ангелами. А за этим уровнем то, тоже идут уровни, но дальше мы не можем их видеть и отличать. Там еще более высшие существа. И они для нас все выглядят как белый свет. На 24 уровне этой градации был Люцифер. Он воплотился на планете Силбек, если правильно помню название, и понизился до 18 уровня. После он воплотился, кажется, на этой же планете и понизил уровень до 6 -ти. После этого он был воплощен один раз на тюремной планете. Проживя там воплощение, он уже больше не воплощался и остался на шестом уровне. Интересно то, что числа 18 и 6 действительно как символы присутствуют. Я все думала, что такое 18, но оно уже трижды 6. В общем, интересная версия. Я повторяю, мы всегда говорим лишь о о версиях, лишь сопоставляя очень много разных, разных версий, мы можем подтвердить или опровергнуть, если много людей описывает один объект с разных сторон, значит, вероятно, есть такой объект. И вот я в пример привела, например, разделение на Царствие Духовное Царствие Небесное у Эмманула Сведенборга. Возможно, про это, про, про грань, Грани астрала, которая разделяет эти два мира. У ангельской иерархии говорится в христианстве. И интересный факт: раньше я бы спутала эти понятия, что астрал, ментал, еще какой-нибудь фрактал, эфир и прочие-прочие термины это все абсолютно разные понятия астрал это промежуток между материальным и нематериальным миром и так далее еще любопытно что насчет осознанных сновидений есть дискуссии но получается так что в этом месте оказывается в астрале оказывается абсолютно каждый человек когда он спит независимо от того осознано его сновидение или нет и я так скажу, что мне кажется, нету ничего такого страшного, если ты в сновидении себя осознал. Но вот если ты путешествуешь далеко, вот тут, мне кажется, может быть, ну, мне кажется, это рискованно. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Это видео добавляйте то, что знаете вы по этой теме. И до новых встреч!